Я чуть-чуть пою, и ну, не потому, что я это очень умею хорошо делать, а потому, что есть какие-то стихи, которые ну, они просто просятся в песню. Но невозможно их вот, без музыки как-то, хочется их под музыку. Я небольшой там композитор, небольшой исполнитель, но тем не менее. Значит, э, я трижды женат. У меня замечательные три жены. Ну, две бывшие, одна настоящая, но они все замечательные. Я трижды счастлив женат, поверьте. Посмотрим. Посмотрим, будем живы не помрем. Но дело даже не в этом. Дело в том, что у меня еще три замечательные тещи. Они, правда, очень хорошие женщины. У меня совсем прекрасные отношения, и... вот, замечательные. Вот. Но не всем так везет. Вот у меня есть товарищ, у вас тут по соседству, в городе Таганроге живет. Ему не повезло. В городе Таганроге проживал. Слесарь Серега был слесарь, Серега, суров непреклонен и строг, жену и детей Серега воспитывал очень строго, Но тещу Серега не трогал, Серега здоровье берег, теща его не любила. И часто Сереге грубила, здоровая, ой, как кобыла, и хитрая, как шагал свое беспороданное рыло засунуть везде норовила Но Серега терпел из последней силы и лишь по ночам мечтал, как берет он за горло тещу. Сразу, что Настал роговой момент Что скорее всего Серега Ей отпилит Левую ногу Потому что достал Серега Электрический инструмент А потом Шлифовальным кругом Отшлифует ей Правую руку Обстоятельно И аккуратно очень тщательно, так как привык Отчленит и на ранку дунет А потом это все засунет Чуть пониже спины в то место Где хранить нужно было язык А потом запихнет туда же Все оставшееся и даже Очень мощный, необходимый Дорогой перфоратор Бош, чтобы старая дура знала, на кого она наезжала, чтоб клинически, так сказать, осознала Все ошибки ядренов вождь. В русском городе, в проживаю проживая слезы Серега, на станке на своем. Серега, эксклюзивные точки болты У Сереги терпения много, Да, Рина выражает строго, И поэтому у Солеса Серега Никогда не приступит черты.